Всем привет друзья, это обзор и распаковка, обзор будет чуть-чуть позднее, но это сейчас только распаковка Ах, Система охлаждения водяного Зауман Альфа 360 <coughs> Вот, так, давайте приступим к распаковке Опа Так, встречает нас здесь Книжка документации как правильно устанавливать, какие где болты и так далее. Инструкция. Вот. Комплектные провода, шлейфы, хаб, э, установочные болты сокета. все вроде нормально, ничего нигде, гнутого ничего нету. Мятого тоже, сломаного нету. Также три вентилятора по 120 мм. С RGB подсветкой. Версия в хайт В белом цвете Почему в белом а не в черном, потому что У меня она стоит в белом 8600 Купил я со 8600 а, черная Подорожала стою 8100 Стою 9100 Мне без разницы в каком цвете Я не гоню за цветами Поэтому взял в белом Мне главное Чтобы было опасное охлаждение Обзоров на эту водянку русскоязычных нету. Есть только тесты. А, и все. По тестам посмотрел. Мне полностью удовлетворили температуры. Спокойно, даже а, туг мы потянет 900, как я считаю. А, для 12700, которые я буду устанавливать. Ее хватает прям замечательно. Итак. Давайте посмотрим дальше Здесь окна. Контактная подошва Нормально, ничего не ни царапин не вмятин Трубки тоже все в нормальном состоянии Ничего нигде Странного подозрительного нету Клапан сброса давления Солнце Нужна ваша помощь Поддержите, пожалуйста Спасибо. Надо будет штатик купить. Надо посмотреть радиатор. Сотый. Ох, как я обожаю, когда первый раз что-то распаковываешь. Радиатор не мятый, не гнутый. Все соты целые. Ничего мятого гнутого здесь нету. Всегда снимайте обзоры каких-то комплектующих. Я в ДНСе, когда покупал, я как бы открыл, посмотрел комплектацию и все. А я всегда снимаю обзоры, распаковку, потом в случае чего, чтобы предъявить в магазине, если товар гнутый, мятный, сломанный. Потому что, <coughs>, когда собирается компьютер, мало ли кто их там пинал по складу. Футбол, может, играли, может, ребятам заняться не было, нечего. Всякое в жизни бывает. Как у нас иногда люди работают, и я просто удивляюсь. Вот, ну так, я понесся тема дальше продолжим. Получается, это вторая часть в моем плейлисте. Получается, новая рубрика на моем канале. На данный момент у меня не выходит видосов, потому что сейчас я без компьютера, а сейчас у меня снимается вторая рубрика. Компьютер мечты, вот это вторая часть. Ну, должна быть, по, су по сути, третья часть, но это вторая часть. А, почему? Потому что, получается, в первой части у меня был обзорка, компьютерного корпуса Alienware 0.1 SR а, взял я именно его, потому что цена-качество, продуваемость, а, как бы и по вкусу он самый лучший на да, да, своем варианте. Вот а, получается здесь у меня уже сейчас секундочку Солнце поможешь ну вот неудобно у нас штатив покупать. Я же в видео воерам хочу стать. Воера. Так вот. стекло. Прям красота. Благодарю. А, здесь вот у меня... Установлено 9 вентиляторов, 2 комплектные. Ну, скорее всего, потом я их поменяю, потому что они и без подсветки. Ну, мне на подсветку будет. Не знаю, захочу буду выключать, захочу буду включать Как бы это уже по вкусу. Выключить всегда можно. А, 9 вентиляторов. плюс сюда. Устанавливаться 2 по 80. Еще я докуплю, потом поставлю. Сейчас сегодня буду устанавливать водянку. И собирать я буду на DDR5 памяти, плюс <соц> материнка с поддержкой DDR5, и процессором 12700, и видеокарты. ну, примерно ориентируюсь на 38-380 Ti, смысл брать меньше, ну, как бы, у меня монитор Huawei UltraWide GT34, с разрешением 3440 на 1440, 1440 да, с чистотой 165 Гц, вот. Классный монитор, сейчас у меня его нету, он стоит у брата, он взял, пока мне компьютер собираю, вот. Почему на DDR5, а на, не на DDR4? Сейчас, то есть, прямо вот сейчас, прямо перед роликом смотрел видос, что не надо, на DDR5 собирать, вы что? Она там таких бабок стоит, переплата вообще, то есть... Вообще никакая, вообще не надо просто, говорит, не надо, братан, не бери, не бери такое. А, суть в том, что, смотрите, компьютер собирается из такой мощности по производительности, да, ну, он не слабый, не офисный, это компьютер как бы, здесь один только корпус с вентиляторами стоит а, в районе, я их собирал, один вентилятор покупал, когда цены прыгали за 1050, следующий за 900 рублей, а потом, когда цены вернулись 600 рублей, то есть, сами понимаете, сейчас компьютер собираете, но надо искать, когда цены прям вот, то есть, вас, когда возвращаются, хотя бы, какими они были год назад, чтобы они вас удовлетворяли цены, как бы из-за вентилятор, сами понимаете, там, э, кстати, забыл сказать о вентиляторе а, по сути, это должна быть вторая часть моего сборки, да, как я и сказал уже, а, нет, это уже должна быть третья даже часть Получается, что я докупил Почему я и не снимал почему Вторую часть Потому что, смотрите Я, получается, купил блок питания Стоит сзади деб... BQ, BQ 850 ватт То есть, брал сразу с запасом под свою сборку А пошелся он мне э, 8 Что-то не помню, короче 8500 да, а там как раз была, получается, скидка. Ну, по скидке был и акция была Дипку. Там чек вписываешь а, на сайте Дипку, Товар, чек, фотографируешь, что ты купил. И тебе потом на телефон, получается, приходит 500, 1500. И обошелся он мне, получается, в 7 7300. То есть на 850 27 300 как бы по мне это вообще классно вот и купил получаться материнку на ddr4 гигабайт бе 660 m за 7000 по акции сейчас она у меня стоит в 11 я посмотрела что я не буду DDR4, ну, вот эта материнка получаться на максимум только 12 400 а я буду 12 700 то есть лучше я только подумал, посиделся, посмотрел ценники, смотрю, что ценники на ddr 5 память пали. А на комплект нормальный DTR-4 с нормальной 3600 и с нормальными таймингами стоят столько же, как дтр 5 память, две, две пашки по 16 с частотой 6000. Там только перепада тупо идет за материнка. Но ну, компьютер, как я и сказал, собирается на следующие 5 лет вперед. Особенно за такой как бы оверпрайс, да, здесь бесспорно. Вот. Поэтому я буду на 5 памяти с 127-3080 я Вот. Этой их водянки спокойно будет хватать для 12700 как бы запасом. По тестам я посмотрел. Тесты и обзоры и распаковок на русскоязычном ютубе, так сказать, и русском языке нету. Вот, решил снять обзор. Водянка по своей характеристике очень. Ну, как сказать? У нее она собрана на очень классной начинке. Одна из топовых, так сказать, начинок По своей, так сказать, производительности Она в своем диапазоне, она самый лучший вариант Ну, как бы, помпа, это вкусовщина и так далее и черный белый цвет, это тоже вкусовщина Мне без разницы, в каком цвете собирать Мне уже, как сказал, вот провода от бока питания Здесь вот я подцепил материнку, поставил Потом подумал, мне она не нравится, я ее продал Купил за 7, продал за 8 <laughs> как бы вот так вот а, нормально, я считаю Она не использовалась, ничего Ну, пацан купил Радуется, нормально все Он Тоже компьютер сейчас собирает На 12-го, Ну Спокойно потом 12-4 сопоставит И как бы будет все классно Вот Потом, в дальнейшем, когда компьютер уже соберу Когда комплектующие остальные приедут Я потом сниму обзорный тест Проведем тесты Посмотрим ее как она себя ведет? Ага. В смысле, сначала мне будет, извиняюсь, а, стоять, скорее всего, 12 400 так как бюджет ограничен. А для, для него это и будет прям просто за глаза. Он будет как будто как в работать. Вот. Плюс сюда докуплю два вентилятора на 80 мм. Чтобы прям все, прям по фаршу был. И комплектные вентиляторы я потом думаю в будущем ага, поменяю. Сейчас буду устанавливать ее, посмотрю, может она будет вентилятор упираться. Ну, хотя я посмотрел по размерам, сравниваю, всегда все сравниваете заранее, чтобы потом не бегать, не возвращать, чтобы головника не было. Но все равно, хотя даже бывает на сайте сравниваешь, а потом по факту она не встает. А, например, вот лен... а, нет ликвид ферризи 2-360, она упирается вот этот вентилятор. И то есть вентилятор потом приходится убирать в другую сторону. Чтобы вы понимали, у пацана такая проблема, он никак ее не смог поставить, потом поменял водянку. Так что см смотрите обзоры на железо в своем корпусе. Если планируете собирать, что что потом не мучиться. По три часа не пытаться впихнуть, а потом еще, не дай бог, что-нибудь сломать. Как бы всегда надо подходить с, с холодной головой особенно к такому другому железу получается что э, вот это вторая часть потому что ну бог питания как бы да тоже потом мы его протестируем на импульсы на и так далее все проверим будет детальный обзор я думаю будет интересно в любом случае э, как бы Блок питания хороший на начинке ся Sonic, а, я не помню именно модель, но чисто японские конденсаторы за свои деньги я считаю, что это лучше блок питания, до да, 850 ватт, как бы дипку скажет, зачем надо было там бигфайт взять, но тогда ценники были бигфайт на 700 ват стоит 13, а этот за 8500 продавалось, вот, как бы на тот момент у меня деньги только на его были. Ну, посмотрим, если какие-то, так сказать, у него будут нестабильные, так сказать, превышения лимитов, плюс-минус 10%. Ну, это уже как бы другой разговор, другая, другие, другие вообще, так сказать, варианты уже потом будут. По, как бы всегда по гарантии вернуть недолго. Бог питания проверил, у него фишка комплектная есть для проверки. И все, он работает ну, запускается, вентилятор крутится, так, катушка отрабатывает. Как бы пока что на этом все Вот. Так что ждите новых скоро видосов. Скоро выйдет, я думаю, куплю а, также и SSD-шник на PC express 4.0. Буду покупать а также материнка потом будет. Но планирую MSI Mag Z690 потом брать. А потому что полноразмерных плат э, Нормальных нету. На гигабайты я не хочу брать у них, потому что биос тупой. Э, извиняюсь, если у кого гигабайт и, и вдруг копить его. А как по мне, он, у них биос реально тупой. Вот. Так что ждите. Скоро будут. Выйдут новые видосы. А потом будут тесты полноценной системы. Я думаю, в ближайшее время. Скоро появятся новые комплектухи, тоже будем делать на них обзоры, тестить. Так что подписывайтесь на канал, ждите новых видосов. Скоро будем вместе это все собирать, тестировать. Также я сниму сборку, как я буду устанавливать ее сюда. Но так как видео так уже долгое, она будет ускорена в варианте. Так что всем приятного просмотра.